Так, сегодня мы продолжаем говорить о стратегемах э, китайских да. Вот шестнадцатая стратегема, звучит она так Если хочешь схватить, прежде дай отойти То есть, если что-то схватить хочешь, прежде отпусти О чем эта стратегема? О том, что теснимый противник Будет сражаться да, до последнего, если ты пытаешься его там задавить И, как Сунзы говорил, преследуй плотно, но не тесни Да, противник, имеющий пути для бегства, сражаться не будет То есть дай противнику иллюзию, что он не проиграет, что он не погибнет И тогда ты победишь То есть дать иллюзию, да как у ведических произведений моха называется иллюзия, да, а одно из вреднейших да, явлений иллюзия. Так вот, да, действительно, вот всякие Книжки древние, которые, собственно, не сохранились, но из которых кусочки сохранились в других арабских книгах Ну, это Ден Намаг, да, или по-другому Хвадай Намаг, книга Государей Там говорится, что никогда не прижимай противника к реке, ибо он будет биться насмерть Сегодня же, наоборот, обратите внимание, классическая форма окружения да, классическая форма победы в войне Это окружение Но наверное это опять же не сегодня Наверное это а, Первая и вторая мировая война Наверное к ним относится, Потому что в тех условиях Когда существуют различные там Аэромобильные группы Мобильность всех видов робота И так далее Наверное и связь Самая главная связь Для окружения раньше очень важно было Отсутствие связи у противника да, Окружили все ни на подмогу позвать, не ни, ничего провести, никакие действия невозможно. Сейчас связь есть и э, взаимодействие можно осуществлять даже внутри замкнутой системы. Да. Ну вот относительно этой э, стратегии мы помним и уже говорили да, про старую Смоленскую дорогу, по которой направили Наполеона, то есть с ним не дрались. С ним принципиально отказывались драться, да, но контролировали, чтобы он никуда с этой старой смоленской дороги не соскочил. То есть у него была иллюзия того, что он не проиграл, иллюзия того, что он отводит свои войска правильно, ровно, да, тут великий воитель Мороз, да, стал расправляться с его войсками, потери были колоссальны, больше чем при Бородино. Так что иллюзия на спасение – это очень страшная иллюзия. Да? Если у кого-то есть иллюзия, что будет какой-то другой вариант, кроме гибели, он пойдет этим вариантом. Если такой иллюзии не будет, он будет драться до последнего. Иллюзия спасения всегда ловушка. Да, ну им только безнадежность заставляет сражаться насмерть. Вот в России всегда, видите, есть у народа иллюзия, что там можно пожрать пельмени э, из пальмового масла, попить пиво и, и посмотреть Соловьево. Так что суть стратегемы в том, что не беспредельничать, пока не добился окончательной победы. Пока не добился окончательной победы Давать противнику возможность Чувствовать некую свободу Или иллюзию свободы Вот такие Вещи Да, я сразу вспомнил анекдот По этому поводу, помните, когда мужик Лоид Рыбу не, ничего, несколько часов не клюет. И вдруг достает такого карася маленького. Да, начинает снимать. А у него стакан водки. Карась падает в водку. Он его оттуда достает. Выкидывает. Выпивает. Только забросил. И пошло. Там и щуки, и окунь никого только нет. Он набрал целый мешок. Тащит. И вдруг слышит. Кто-то там щуку. Говорит, Эх, караси. Врун, да, чтобы не выражаться матом Наливают Отпускают И так далее Так что С точки зрения дрессуры да, То есть э, Приручение животных Приручение людей И приручение целых народов э, Вот такая э, стратегия очень важна Да? То есть, э, свой образ жизни, например, римляне насаждали э, везде, да, люди к хорошему привыкают быстро и все без войны становились Римской империей. Не обязательно эта стратегия касается войны, чтобы гнать по определенной дороге своего противника, да, она может касаться... И вполне мирной жизни И решение военных задач мирным путем Вообще все эти стратегимы направлены на то, чтобы побеждать не воюя да? И если хочешь схватить, отпусти Это очень важное, даже Это не тактический прием Это даже очень часто можно использовать как стратегию и вот, вот я для себя пометил, что в сочетании с 13-й да, Эта стратегема очень хорошо работает Помните, 13-ю стратегему бить по траве, чтобы вспугнуть змею Очень хорошо в сочетании То есть, не обязательно... Использовать один какой-то вариант То есть нужно компоновать Как кубик Рубика собирать да? То есть если вы помните Были ну, различные серьезные воители Может быть они не имели каких-то особых сверхъестественных заслуг Но в историю человечества вошли как некий страшный воитель, ну, например, Драку, Влад Третий, цепишь, да, помните, он там мог сажать на кол целыми пачками, целыми деревнями, и когда Мехмед Второй Турецкий очень сильно удивлялся, почему народ так боится, Дракула, да, то ему объясняли, что Мехмед-то может Накол посадить только тех, кто ему противодействует А Влад Накол сажает всех, то есть он гораздо страшнее, он может зачистить всех Поэтому это вот тоже такой вариант, который работает с этой стратегемой то есть когда можно микшировать и действовать двумя руками То есть с одной стороны давать иллюзию того, что ты можешь ускользнуть А с другой стороны запугивать что если ты вяжешься То тебя точно на кол нахер посадят Нет у тебя никакой возможности А здесь иллюзия того Что ты можешь выскочить да? Вот как сейчас с Китаем у нас да? Иллюзия того что можно дружить с Китаем То есть выскочить да? И все будет хорошо А если противоборствовать Китаю То он такой сильный разнесет все нахер Об этом же идет речь